получили регресс от страховой компании потерпевшего, и ваш поле страхования гражданской ответственности не решает проблему и не покрывает ущерба, смотрите выпуск, я расскажу, что нужно делать в таком случае, как действовать, как решить возникшие сложности. Всем привет, это Ильченко Антон, и вы на канале «Страхование в Украине». К нам поступает очень большое количество обращений по поводу ситуации, когда потерпевший ДТП имеет договор страхования КАСКО. То есть, понятно, что после ДТП он пойдет получать возмещение в свою страховую компанию, поскольку это быстрее, проще и удобнее. И не будет обращаться в страховую компанию виновника. Что будет происходить дальше? Страховая компания потерпевшего после выплаты по договору КАСКО выставит регресс непосредственно к лицу, ответственному за причинение ущерба. В данном случае есть страховая компания виновника, значит она ответственна за причинение ущерба. Но... Не во всех случаях страховая компания решит ваш вопрос, эту проблему возникшую с компенсацией ущерба на 100%. Нужно ли готовить деньги? Я расскажу дальше. Давайте разбираться из-за чего происходит проблема. Проблема на самом деле заключается в следующем. Большинство договоров страхования КАСКа приобретаются на сегодняшний день с такой опцией, как страхование без учета амортизационного износа. Но это логично, человек платит достаточно большие деньги, и, как правило, большинство договоров оформляются на новые автомобили. Естественно, что никого не будет устраивать, потом доплачивать на запчастях или там искать какие-то альтернативные варианты, не ехать там, на гарантийную станцию. Поэтому эта опция распространена и практически можно говорить о том, что 90% договоров страхования заключаются на условиях без учета амортизационного износа. В соответствии со статьей 993 гражданского кодекса к страховщику, который по договору имущественного страхования, а в данном случае, вот, который мы обсуждали, это договор страхования КАСКО, Переходит право требования после выплаты страхового возмещения к лицу ответственному за причиненный ущерб. Причем вот ключевой момент, на который бы я просил обратить внимание, это в пределах фактических затрат этого страховщика. Что происходит дальше? У виновника есть действующий договор страхования гражданско-правовой ответственности. Если мы не спорим по поводу виновности, либо вина установлена в судебном порядке, виновник привлечен, например, там, по 124-й административных правонарушениях, то в действие должен вступить его полис. И по логике вещей, ответственным за деликт, должна быть страховая компания виновника. Но тут есть один очень важный ключевой нюанс. Между виновником и страховой компанией заключен договор страхования гражданско правовой ответственности. Соответственно, между ними договорные отношения. И э, вот эти отношения, они урегулированы условиями страхования, так как это обязательный вид, все условия выписаны в законе. Поэтому страховая компания должна произвести выплату на основании и в порядке, произведенным законом. Это не значит, что она должна покрыть все, чтобы... Не выплатила компания по договору страхования Каско, например, если страховая компания по Каско дала клиенту подменный автомобиль и оплатила это, или там, оплатила в рамках комплексного договора оказание какой-то медицинской помощи, это не будет входить в понятие материального ущерба и в связи с этим компенсации этих вещей не будет. Ну и теперь самое главное. То есть если мы берем 29-ю статью закона об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, то там четко говорится о том, что если есть основания для применения коэффициента физического износа, то в таком случае страховая компания виновника применяет коэффициент физического износа. И это бич вот этой ситуации, в которой оказываются люди. То есть ситуация выглядит следующим образом. Одна компания выполняет свои договорные обязательства в рамках купленного договора КАСКО и выплачивает без износа. А вторая компания при наличии оснований для применения коэффициента износа делает выплату с учетом износа. И вот эта вот разница, которая образуется за счет применения коэффициента физического износа, она автоматически перевешивается на виновника. Естественно, человек, когда получает такую претензию, он купил автогражданку там с нулевой франшизой, у кого-то есть еще даже полис дополнительного страхования гражданской ответственности. Он просто в шоке, этот человек, потому что он не понимает, почему он должен платить. Теперь давайте говорить о практической стороне вопроса. Вот эта разница, которая образовалась за счет применения коэффициента физического износа, страховая компания виновника ее покрывать не будет. Есть исключения, я о них э, расскажу в конце выпуска, э, посмотрите обязательно. Так вот, э, страховая компания это не покрывает, и это реально, действительно будет перекладываться на виновника. И та судебная практика, которую мы на сегодняшний день имеем, она подтверждает однозначно то, что эта сумма э, подлежит взысканию с виновника. То есть будете упираться, э, есть вероятность очень высокая о том, что эту сумму с вас взыщут в судебном порядке. Почему я говорю о вероятности? На самом деле по такого рода делам очень много допускается судебных ошибок. То есть для судей, особенно тех, кто не хочет разбираться вот в предмете спора, вот это по закону там износ, там по договору не износ, там договорной износ, там обязательный износ, как это между собой корреспондируется, то сим сложно. И получается, что некоторые судьи подходят достаточно формально. Вот там лимит есть, там 130 тысяч на сегодняшний день у нас. Вот значит страховая компания должна покрыть в пределах лимита. На самом деле количество дел с ошибками сокращается. Но сказать, что этот вопрос решен и там практика 100% однозначная, нет, она неоднозначная. И В страховых компаниях на самом деле это все хорошо тоже знают. Соответственно, от этого можно строить в дальнейшем свою линию поведения, если вы вот находитесь в такой ситуации. Есть еще один момент, на который бы я хотел обратить вот внимание, если вдруг такая ситуация сложилась. Человек получил претензию, он, ну как бы да, вот у него психологический негатив, он сейчас видит только одну сторону, он видит вон ту компанию, которая ему этот регресс заявила о а свою компанию страховую вот которая там что-то не доплатила он как бы воспринимает как вот ну знаете там есть два оппонента это как бы э, сторона э, которая с ним вместе в этом споре на самом деле это не так то есть э, очень многие страховые компании злоупотребляют то есть и срезают регрессы необоснованно что потом э, ну как бы да э, обращается к в виде исков, там, претензий к их же клиентам. На чем срезают? Там, где не нужно уменьшать на размер НДС выплату, уменьшают. Например, там не было оснований для применения коэффициента физического износа. Применяют коэффициент физического износа. Вот очень часто, например, да там есть американская машина, утопленник, она не битая. На тебе, пожалуйста, туда коэффициент физического износа. И таких примеров на самом деле масса. Есть варианты, а давайте-ка мы пересчитаем расчет той компании, которая заявляла. Поэтому очень надо взвешенно подходить к ситуации, Вот, если вы получили претензию или там уже исковое заявление. Итак, с чего нужно начинать и как выстраивать линию поведения в такой ситуации? Первое, с чего я советую начинать, это идти в свою страховую компанию и разбираться там плотно с расчетами. Нужно понять, были ли основания для применения коэффициента физического износа. Если компания что-то уменьшала, нужно понять, что кроме коэффициента физического износа. Если такие уменьшения были, то на основании чего? То есть изначально мы полностью должны разобраться с тем, что ваша компания в полном объеме выполнила свои обязательства. Если же ситуация такая, что компания не в полном объеме выполнила обязательства, пока ставим паузу и пытаемся выстраивать диалог со второй страховой компанией. Теперь нужно разруливать проблему со страховой компанией потерпевшего. То есть, например, да, у нас есть там недоплата по вашей страховой компании, идем в страховую компанию потерпевшего, и просто там как на базаре торгуемся с ними. Говорим о том, что ну, нас процесс же затраты пойдут, пойдут. На э, там, взыскание деньги пойдут, пойдут. Когда вы это получите? Это тоже там, достаточно большой вопрос. Давайте договариваться, давайте искать какие-то компромиссы. Я вот готов, но проблема в следующем, что вот там есть часть долга моей страховой компании и есть часть долга моя. Вот тот долг, который мой... Давайте решать мы его будем там, следующими путями. Либо вы мне там дадите какую-то скидку, мы пожмем руки, я рассчитаюсь и мы разойдемся. И э, вы дальше будете решать вопросы там с моей страховой компанией, либо дайте мне рассрочку, я буду там заниматься поэтапным погашением, а эти вопросы будете решать со страховой компанией. Опять же, если ваша компания упирается, и там есть железобетонные доказательства нарушений, то спокойно подавайте жалобу в Национальный банк, с этого можно начинать, и требуйте, ставьте вопрос, вернее, о том, чтобы... Законодательство при выплате страхового возмещения соблюдалось в полном объеме. Если же вы вышли на какой-то компромисс со страховой компанией потерпевшего, как это лучше всего оформлять. Понятно, что там письма и все остальное это не совсем урегулировано нашим гражданским кодексом. Я рекомендую в таком случае заключать письменное соглашение и там четко выписывать условия выполнения обязательства. Либо, например, да, страховая компания э, соглашается у дисконтирования снижает сумму задолженности регрессной, и вы спокойно как бы, да, проводите оплату под это соглашение с назначением платежа, где есть ссылки на это соглашение. Либо есть соглашение, где четко прописан график, и вы проводите погашение там, э, с учетом графика, с соответствующими тоже назначениями платежа. И вот та фишка, которую я обещал рассказать в конце. Вот некоторое время назад, да несколько лет, начали появляться договора страхования гражданской ответственности без износа. Многие люди их приобретают, причем, как обычно, у нас клиенты ну, их не читают. То есть, с агентом встретился, тот говорит, окей, там, без износа, там проблем не будет. И на самом деле с этими договорами тоже не все так просто. Вот я сталкивался, смотрел определенный массив договоров разных страховых компаний, там есть нюанс. Вот, например, вот эти вот выплаты регрессные, или выплаты, если правильнее говорить, порядке суброгации. они все в исключении. А это как раз вот в удельном весе 90% проблем, которые возникают у людей в связи с тем, что там износ погашенный. То есть в первую очередь страховые компании будут требовать эту разницу, которая возникает на износе. И уже небольшая часть там, потерпевших, тот, кто не влез в стоимость ремонта, э, обращался в страховую компанию виновника, будет обращаться и решать вопрос там, в судебном порядке на износе непосредственно с виновником. Поэтому... Вот эти договора их заворачивают в виде там, добровольного страхования гражданской ответственности каким там расширенным покрытием. Берете такой договор, во-первых, спросите четкого агента. Вот там есть покрытие там, выплат в рамках регрессов, суброгации. И не поленитесь посмотреть исключения и попросите показать агента именно вам этот момент в тексте договора, чтобы ну, не заплатить деньги вообще в молоко, в пустоту и не выбросить их. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Жду новых тем для обсуждения. Пока!